Омолаживающий крем для ног. 2-3 применения и ваши ножки вас удивят. Эффективен от толстой грубой кожи на пятках, на топыши и морщин. Лето оставляет свои следы и не всегда хорошие. На ногах остаются натопыши, а с возрастами морщины. Кожа на пятках становится толстой и грубой. Но выход есть. Я в таких случаях делаю замечательный крем для ног. Только применяю его, когда дома никого нет. У него очень сильный запах. Крем очень эффективный. Ступни становятся нежными, как у ребенка. К тому же он тонизирует весь организм. Так как в ступнях находятся биологически активные точки. Перед применением ножки необходимо пропарить в горячей воде и обработать пемзой. Рецепт. Масло растительное 1 столовая ложка, скипидар живичный продается в аптеках 1 чайная ложка, уксусная эссенция 1 столовая ложка и желток одного яйца. Желток растереть с растительным маслом добавить уксус и скипидар. Хорошо помассировать ступни и надеть носочки. Я держу, пока не надоест. Этот омолаживающий крем легко справится даже с самыми проблемными ступнями. К тому же он очень долго хранится. Его можно использовать и в качестве растирания. Понравилось? Поставьте лайк! Если хотите получать интересные рецепты от нашего канала, нажмите колокольчик. Здоровья вам, красоты и молодости! Чао!